Сегодняшняя встреча будет необычная с одним из блогеров каналов. И это Саша Лавка Удовольствий, гляньте, какие кроксы крутые. Привет. Привет. Вот это да. Но мы на самом деле выдвигаемся куда? На Конный поедем. Да, мы поедем на Конный, посмотрим, что там интересного, какие новинки есть. Так, ребята, гляньте, на какой машине я еду. Это машина Лавка Удовольствий, просто раритет машина. Ты много на ней километров намотал. Эта машина, если я не ошибаюсь, 80-го года, года моего рождения. Вот. Я, немного накат... я немного накатал, я ее использую как рекламный щит. Ты же видишь, какая она у меня разукрашена. И щит от слова щит, которая реклама, правильно? А не щит, конечно. Поэтому, вот видишь, народ на остановке стоит обращают внимание лезет сразу в карман за телефоном подписываются ага, поэтому и это, и это очень удобная для пробок машина так ребята я понял надо попробовать себе прикупить машину а какую машину купить фортовому коллекционеру напишите в описании и джопит туда логотип фортовый коллекционер Буду ездить к Саше сюда, потому что тик доберешься сюда. Только на, на, на, на, на такси. Да. А вот. вот так вот никогда да. не делайте. Под, на ходу э, не берите трубочку. Вот, друзья, мы уже возле лавки удовольствия. Зайдем, сейчас глянем, что там у Саши интересного. У Привез ему подарок, монетку впервые. Подарок? Да, это монета один фарт. Саша, ну давай посмотрим твою рецензию на эту монету. Ну что монета скажу, развелось, по. конечно, нумизматов, вот, прикольно, прикольно, Жел, желтенькая гришка. Сравнить не с чем, как обычно, все гришки распроданы. Больше размером, да она? Так, это размер под э, юбилейные 2 гривны, там, 32. Uh -huh. Вот она, конечно, э, будет в, в размере обычной. четко, четко как 10-гривневая монета Украины. Uh -huh. э -э Картовый коллекционер. Как, как, как... Да, да, вот такое. А, это пробная, это пробная, на самом деле. Супер, супер, но моя рецензия однозначная. Слово YouTube добавляй сюда, угу. Добавляй однозначно, чтобы это было YouTube канал фортовый коллекционер. Только знаешь, что я вот сейчас получил от раритета от монетку. Сейчас я покажу ее монету от YouTube канала Шитончик, пусть будет по вашенски YouTube канал Раритет. Вот так не делай. в Даби даби даби YouTube ком. Зачем рекламировать просто сайт ютуба То есть просто напиши YouTube канал Раритет. То есть вот так бы я не делал. Я тебе покажу, как. У меня уже готовый жетончик с дизайном с YouTubeом. Особенность конкретно это есть, потому что это пробник, я для того, чтобы понять, как они будут выглядеть, они будут в меньшем размере. лишь на твой подарок отвечаю тебе двумя подарками. От канала Равитет. Это тебе, Хорошо. Спасибо. Сделай обзор, ребят, подробнее расскажу про жетончики всем. Я давно не был у тебя в магазинчике. Расскажи, пожалуйста, что у тебя интересного появилось за это время по, может быть, как материалу продажи? Прежде всего, Леш, у меня появилось огромное количество значков. Обрати внимание, здесь Лена с Артемом. Выставляют сейчас лоты на OLX Вы меня спросите, почему не на Violet Потому что не знаю почему От одной гривны не набирает даже по 3 гривны Вот обычные значки Сейчас они попродавали по 3-5 по гривен У нас большая распродажа Потому что я откупил где-то 60 тысяч значков Леша. Ух ты Да, Поэтому если кому надо, есть разные абсолютно Я здесь вперемешку выставляю лоты Есть значки, которые реально стоят дороже, чем гривен допустим вот это вот подборка а там значок какой-нибудь фирменный который был привезен из-за границы вот и также обычные значки делаю такие подборки подборочки угу. и, и сейчас они вон посмотри обрати внимание в кульках видишь грузят прямо лоты вот поэтому если интересно обращайтесь лёш огромное количество каталогов у меня в лавке Сейчас можно приобрести абсолютно любые, помимо тех, которые ты знаешь, вы знаете монетные Сейчас есть и портсигары, и чугунное литье, и часы, и награды, и карманные часы, и фотоаппараты То есть люди могут выбрать, самое главное везде есть цены и можно примерно понять, что ты держишь в руках за. А Может, карманные часы оставить, посмотреть, посмотрим. Конечно, конечно. Визуально там же, наверное, с, Здесь показано. Э, здесь есть фотография часов, есть ее стоимость в рублях, угу. э, есть э, часы, собственно, все-все-все-все-все советские и плюс еще э, иностранные. Угу. А какого года вот он. Э, это 21 год, все. Я не знаю, кто делает это, репринты, не репринты, какие-то. Э, Вижу доска у тебя сзади висит, это э, сырная, да? Сырная причём... доска, причем здесь есть э, печать Кузнецова, да. а есть вот э, сырая еще печать, которая ставилась на разогретый э, материал. Uh -huh. А с другой стороны там какой-то рисунок? Или нет, пока... ничего нет. Она полностью uh -huh. голая. Э, ну, это недорогая вещь. Uh -huh. 700 гривен, если я не ошибаюсь. И, пожалуйста, что, По да, что еще? Да, что там? еще есть интересное? Ой, Лёш, тут здесь у нас э, всего много. Сейчас я тебе покажу такой у нас есть можешь подать мне там самовар есть самовар вот допустим приносят нам на ремонт обрати внимание вот угу. такой вот редкий пузатый угу. как на картинке про муку цокотуху ага, ребят класс. он э, реально редкий как ты знаешь, что он редкий? Какой тираж у них? Или Нет, тут не, тут не в тираже дело. Дело в том, что если взять и посмотреть эм, царские прайсы... Uh -huh. Весь? Да, конечно. Вот. вот такой 300, вот такой 100. А он называется... Стопка стоп, или... Знаете, мне просто Самокар. сама форма. Смотрите, вот, ага. кремовый муз... вот кремовый. Ага, все, сфотографировал, да. Фотографируйте и да. посмотрите. А Это тот сколько стоит? 100. Вот этот 100? Да, 100? А этот а это 300. 300. А вот здесь... Товарищество Пономарев и Рыжов в городе Харькове. И здесь прайс вот представляешь на лавку, э на все их изделия. Если мы его просто полистаем, здесь смотри склад металлов, рельс, балок, цемента, гвоздей, проволоки. <э э разные рекламы, вот видишь. И здесь самовар обыкновенного фасона. Вот этот фасон называется банка. Угу. Это те самовары. И вот мы можем посмотреть размер, емкость на сколько стаканов и цена за штуку в рублях. Там 5 пять, шестьдесят, восемь, от его размера зависит. То есть на обычную семью там четырехлитровый. Это на какой год такая цена была? Это у нас, если не ошибаюсь, 1890 восемьсот девяностые года. Угу. Сейчас скажу тебе точно. ну при, ладно приблизительно, приблизительно да. кинули так Хорошо. вот угу. а теперь мы идем и переворачиваем запомнил цену допустим угу. э, сколько там литров было там. 10 литровый 5 рублей угу. Ой, подожди размер это э, на 6 стаканов нет это маленький возьмем с собой на 15 стаканов 850 а теперь мы э, какую бы ни смотрели форма другая, угу. не банка. И на 15 стаканов его цена уже 10 рублей. Угу. Поэтому баночка э, это Самый самая простой. простая форма. Угу. И дальше, чем больше работы, то есть если вот яйцо 11 рублей, если это э, граненая банка, то уже 13.50, потому что здесь больше. А, а у нас с тобой, видел да, размер, то есть он не размер, а это тоже яйцо, но еще и... Долями, понимаешь? То есть это называется э, граненый овальный. То есть ваза. И он, э, вот смотри, его цена 20... Это уже тампаковый идет, рубль 20 за фунт. Угу. То есть по весу продавали. Угу, угу. Вот обрати внимание, что такой же, допустим, там 13,50. И здесь везде, чем круче, э, тем он дороже за угу. фунт. Поэтому можно здесь посмотреть по старым записям редкость этого самовара обрати внимание существовали такие которые ну, прям про... очень произведение искусства mm -hmm. граненые ракако тюльпаны а у тебя вот это есть такой да э, у меня шар вот это, вот это шар и если посмотреть по старым его скажем так по старому прайсу то эгоисты и тетатеты uh -huh. это самовары, которые выпускались для влюбленной парочки на 4 чашки чая посидеть uh -huh. вот такие вот, для рабочей семьи они не могли себе позволить такой потому что он стоил по финансам гораздо дороже uh -huh. более дорогая работа а сколько такой стоит у тебя в лавке его приобрести? 10 тысяч если... гривен то есть если кто захочет, ребята полностью рабочий он уже давно у меня в лавке его был смешной случай его и купили потом мне же его и продали, нужны были деньги, купили его для какой-то съемки, для какого-то антуража. Вот. Поэтому он возвращается ко мне второй раз, вещь шикардосная, обрати внимание, что то есть его цена примерно на аукционах российских достигает даже тысячи долларов, uh -huh. а люди принесли просто сдавать его на металлогой. Uh -huh. вот. Тот, кто работал на металлоломе, чтобы убедиться, что он медный, взял еще Запили. и ударил его. Угу. То есть это запаянная дырочка. А Скажи, пожалуйста, а вот насколько их можно пользоваться сейчас? Потому что там а, металл такой, который специально обрабатывался для того, чтобы использовать его для, для их, чая? Их сейчас как раз так и используют. Эти самовары yes. внутри пищевым оловом луженые. Угу. И они полезны даже пить из такого самого опера слышу пищевого олова да но... пищевым оловом угу. появится и а ты когда приобретаешь, ты смотришь внутри как вот на самом деле ну, естественно. сделан то есть если он там как-то мы их ремонтируем полностью мы их чистим полностью люди нам приносят и на чистку и на ремонт и обязательно даже вот если взять кружку это тоже я вам показывал неоднократно Это работа из самовара То есть вот здесь один самовар Видишь, здесь медали угу. То здесь мы ее тоже лудим пищевым овом, Потому что из чисто медной посуды пить нельзя Тебе не любой вкусно. стоматолог скажет э, Зубы разди... ну Это не полезно Есть сейчас э, прямо теория по полезности питья и еды из медной посуды но даже в старые времена это все лудили, потому что это не очень полезно. Ты знаешь, что если капнуть на медь, то сразу окисел красный mm -hmm. зеленый получается. Соответственно, <как> в зубах будет то же самое, поэтому все не лудятся пищевым оловом. И теперь я могу наливать и пить спокойно. Mm -hmm. Класс, класс. По самоварам покажешь на улице, что у тебя за самовар? Конечно, идем. Тут целая подборка самоваров, очень, кстати, светло, красиво. Вот, к примеру, это самовар, который называется тет -а тет Если даже взять такой же формы, обрати внимание, они очень похожи, угу. то это обычный самовар рюмочка, а это гораздо меньше. То есть здесь меньше двух литров. Угу. И такой самовар уже использовался для более богатых людей, посидеть на дачечке, распалить на несколько чашечек. А такими самоварами, вот, которые обычные, пользовались уже обычные рабочие семьи, в каждом доме стоял. Угу. Есть... А сколько такой стоит, например? Не, не Конкретно вот этот 4000 гривен. Угу, угу. Сюда я еще не поставил хватки. Видишь, у меня, кстати, новые хватки. Э -э от того, что э царские выходят из строя, дерево ну, не дерево, сохранилось, да. и вот это вот паялось в советское время, некрасиво прикручивалось и так далее, я сейчас вытащил на заводе, видишь, угу, мне да, вытащили да. новые и ручки, и хватки. Поэтому сейчас уже мой хендмейт, скажем так, вот, обрати внимание, а это поставили. Или нет? Это, старые, это? Да, это старые, да, старый. Но видишь, когда-то пропали вот эти закруточки красивые угу. и просто заклепали в советское время. То есть это все я поменяю. Так не угу. гоже продавать. Угу. Ну да, вот так вот должно быть, да, вот такая Да, обязательно должны быть такие свои фланцы эти. Угу. А, а это Потом что? вот так вот извращались, то есть видишь такие ручки ставили. Ну кто как мог так и делал, это же советское время. Кто-то вот такие поставил, это тоже не родное. Угу. Вот здесь вот я поменяю, видишь, самовар э, раздолбанный. Сюда только его приобрел, надо поставить. А по поводу ты говоришь внутри э, каждый самовар что, может, внутри, внутри абсолютно разный. Угу. Видишь здесь. Э, Сверху латуни, они все пищевым оловом угу. Этот самовар э, я только попаял, и этот самовар вот осталось почистить. У него тоже Смотри, были свои не дырочки, не я их закрыл угу. э, все паечкой, э, трубу припаяли. Э, кстати, эти трубы уже в советское время, они были из обычного металла, угу. а здесь она еще латунная, видишь, угу. То есть она родная. Поэтому она с маленькой вмятинкой вот здесь, но я не стал ее менять на современную. Uh -huh. Это было бы уже не так... Новодельно было на Да, новодельно. Uh -huh. Он... Одесса, новодельные самовары такие бывают, именно рабочие? Сейчас в России, в Курске, есть человек сам открыл свою фабрику, uh -huh. где делает самовары, подносы. В общем, у него целая такая литейка Класс. и кружки делает разные. Поэтому есть, есть сейчас современный есть если брать для себя домой на там на двоих на троих человек какой размер ты его посоветовал 100 долларов в обычную банку угу. за ней не нужно ухаживать угу. э, то есть вот смотри вот этот самовар который мы только почистили угу. да, для продажи э, привели в порядок вот он постоял э, две недели э, под дождиком э, видишь он уже чуть -чуть платина, подпускнел да, да. вот я покажу тебе для примера стой здесь ага. вот это э, вещь которую артем почистил сегодня угу самовары выглядели так же mm -hmm. и вот сегодня но ну, остаток эм, ну кап, капнула водичка или не до конца вытер окисел э, mm -hmm. кислоту которую чистим и уже есть точечка То есть, а вот этот который проставил две недели то есть это все потускнеет mm -hmm. а этот стоит уже больше месяца он совсем темный поэтому как бы ты ни хранил его что бы ты ни делал mm -hmm. они mm -hmm. будут темнеть mm -hmm. поэтому для дачи не нужно брать дорогущий нужно брать просто видишь тут читабельны все медали uh -huh. самовар стоит 3000 гривен или 100 долларов вот uh -huh. здесь медали более из изношены uh -huh. То есть не видно что они есть шонгсарский но ну, к сожалению можно брать вообще советский он продается порядка полутора тысяч гривен у меня сейчас нет в наличии. Uh -huh. он такой же формы банка но вот такого цвета когда его уже никелировали uh -huh. и если просто пить чай, ну, конечно, когда друзья придут и будут рассматривать медали, и что он выпущен 150 лет назад, это, конечно, больше радости. Спасней. Спасибо, Саш, очень интересно. Я хочу себе, может, на дачу прикупить, пока лето еще, или там ближе Запросто. к сентябрю. Ребята, заходите сюда, здесь гляньте, какой широкий выбор, можно все посмотреть, все а, пощупать, а, визуально прямо вот так вот прикоснуться. А вот здесь уже, допустим, самовар, который... А, Репа, видишь? Гру... А, я думал, груша, есть... ну, репа. Угу. Есть груши, есть репы. Вот это конкретно самовар уже более ä, требующий ä, ухода, потому что его даже мыть сложнее из-за его формы и сохранить тоже тяжелее. Поэтому этот самовар стоит ä, уже от шести тысяч гривен и выше угу. такой формы. Ну вот, заехал в лавку удовольствия, посмотрел, какие там интересные э, есть товары, друзья, приезжайте в гости, участвуйте в конкурсе у Саши, ссылочку на это видео я оставлю в описании, там где у него конкурс с офигенной монеткой, и спасибо, что посмотрели за ролик, всем пока!